Приветствую всех! И в сегодняшнем уроке мы поговорим о том, как сделать вот такой вот слайд. Он может быть от первого лица, он может быть от третьего лица. Это без разницы, код останется идентичным. То есть, если мы идем и нажимаем на кнопку присесть, то у нас будет происходить переседание. На данный момент анимации не добавлены, поэтому у нас меняется только переменная true false и соответственно если мы бежим нажимаем c то тогда он у нас будет делать слайд так давайте посмотрим на то как это реализовано и начнем мы с функции check slide функция является pure и что у нас здесь происходит здесь происходит небольшое вычисление скорости, то есть мы берем character movement то есть скорость, точнее movement компонент персонажа и из него мы берем velocity velocity помогает нам вычислить скорость движения персонажа мы переводим velocity vector land float значение да? то есть вектор мы переводим флот и таким образом мы получаем определенную скорость персонажа и делаем проверку если скорость больше 200 и также если наш персонаж не падает то есть из файлинг то есть если он падает то мы не сможем делать слайд если не падает соответственно мы можем делать слайд дальше мы добавляем это значение в end то есть у нас должны совпасть эти два значения чтобы скорость была больше 200 и также персонаж не падал и тогда у нас будет true и давайте посмотрим теперь на нашу функцию ну точнее не функция а код вот такой вот красивый код небольшой где у нас происходит следующее по нажатию мы делаем до он то есть э, делаем один раз пока не завершится наш код и что мы делаем э, check slide если true как мы помним если совпало два значения то мы делаем crouch э, crouch у нас э, функция э, позволяет уменьшить капсулу без помогательных функций. То есть, если мы введем крауч, то мы увидим, что что здесь по дефолту стоит крауч half height, у нас стоит 40. То есть наша капсула изначально имеет хейт 88. В крауче у нас стоит 40. То есть мы убираем почти больше половины нашей длины капсулы и таким образом мы можем проходить какие-то препятствия, которые не дадут пройти персонажу полный рост так, после того, как мы изменим высоту капсулы с помощью функции crouch, мы проиграем play монтаж давайте посмотрим на монтаж вот эта анимация вы можете использовать любую анимацию жмете create create монтаж у вас будет монтаж и что вам нужно будет сделать это в анимационном принте выставить дефолт слот чтобы работали монтажи если у вас он не выставлен так теперь Давайте перейдем снова к функции. Дальше мы делаем дилей на длину нашего монтажа. То есть пока монтаж не закончится, мы капсулу назад не вернем. Когда монтаж закончился, прошло это время, мы возвращаем капсулу в исходное состояние. После чего мы, соответственно, будем возвращаться в Reset. То есть мы снова сможем использовать этот код. Если же мы не можем делать слайд, то в таком случае мы будем делать само приседание нашего персонажа. То есть функция, точнее переменная из которая, так сказать, исходит от функции crouch и uncrouch. Мы этого просто не можем увидеть в блупринтах. И она нам показывает, приседает ли в данный момент наш персонаж. Если он приседает, то, соответственно, мы встаем и идем в исходную, в Reset, в Do once. Если же наш персонаж в данный момент не в приседе, да, и у нас не совпали наши переменные по скорости и падению, то, соответственно, мы сможем присесть и после этого вернуться в исходную. И, соответственно, когда мы присядем, у нас будет Iscroached True. Iscroached это стандартная переменная, которая вызывается из графа get Iscroached, когда вы включите в Moment компоненте Can -crouch". Так. Can -crouch". Если вы здесь включаете, у вас будет эта переменная. Так, в принципе, в принципе, я думаю, с этим все понятно. Ну, теперь мы можем также добавить animation blend space base crouch. В принципе, это мы много раз делали. Direction минус 180. 180. Speed. Скорость 30 до 150 максимальная. И теперь мы Idle выставляем. Croatch Idle. И также выставляем. нам нужно, что нам нужно? волк forward, лево вправо. Да? то есть ходьба. И когда мы ее выставили, переходим в анимационный граф, переходим в наш дефолт. Так, выставляем Base Croatch. Вход-выход. Что нам нужно здесь делать? Так, в референсах нам нужно просто от персонажа get ага, get get is crouch записать promote to variable Couch. и после записи мы можем ее использовать так. А, вот так на вход crouch true и на выход у нас crouch not boolean. также на выход у нас должен быть Isnair, то есть если персонаж в воздухе, делаем or or позволит нам добавить несколько значений то есть либо мы вышли из положения приседа, либо мы в воздухе и таким образом э, вернуться в исходное состояние так, и здесь давайте Direction и Speed так, мы ходим, нажимаем S, мы присели, да, мы можем двигаться снова нажимаем S, мы встаем если мы бежим, мы нажимаем S, то мы делаем слайд. Вот таким образом мы сделали и присед, и слайд на одну кнопку. Все удобно, все практично. На этом урок мы закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.